Не принимайте никакой позиции в отношении страха. Вообще говоря, не называйте его даже страхом. Называя его страхом, вы уже принимаете позицию. Одна из самых фундаментальных основ – прекратите давать вещам названия. Просто наблюдайте чувство таким как есть. Позвольте его и не наклеивайте на него никаких ярлыков. Оставайтесь в неведении. Неведение очень медитативное состояние. Упорствуйте в неведении и не позволяйте уму собой помогать. Не позволяйте уму прибегать к словам о лингвистике, креативной классифицировать, потому что это запускает целый процесс. Одно ассоциируется с другим, другое с третьим, и тогда бесконечность. Просто смотрите – не говорите «страх», будьте в страхе, дрожите, забейтесь в окол, спрячьтесь под одеяло, ведите себя, как испуганное животное. Если вы позволите страху себя захватить, у вас волосы станут дыхать, тогда впервые вы узнаете какое-то красивое явление – страх. Среди этого смятения, вихрь этого циклона, вы впервые узнаете, что все же где-то внутри. У вас есть точка, которая остается абсолютно незатронута.